Хорошо выполненные чистки они очень быстрый эффект дают, когда погружаешься в стихии. не надо проломать на собственное внутреннее сопротивление. Если чистки сделали хорошо, то эффект от стихии вы получите сразу, Она сразу вас включит и сразу даст то, -то качество силы, которое надо. Но если не дочищено, вы это почувствовали сразу, и поэтому сначала пришлось опять дочищать, и потом уже погружаться в стихии. если, конечно, вы к вопросу отнеслись серьезно. Мне комфортно, когда земля вместе. Когда огонь иногда Да, совершенно верно. Они обязательно должны быть уравновешены, как мужчина уравновешивает женщину, а женщина мужчина. По сути, земля и огонь это архетипические символы как раз истины мужского и истины женского. И только от этого союза, когда он гармоничен, может родиться что-то гармоничное, то есть гармоничная вода и гармоничный воздух. Если что-то будет перекашивать, земля или огонь, соответственно, то, что от них родится, точно так же будет такое же перекушенное. оно будет требовать к себе дополнительного приложения сил, что, собственно говоря, и происходит. И, собственно говоря, мифы, особенно вот этот древнееврейский миф, о котором, который лег в основу нашей христианской культуры, Говорящие о неравенстве мужчины и женщины изначально по самому мифу Адам и Ева. Помните миф-то этот? Да? Помните: вот, когда Адам, возвышался над Евой, то есть он затребовал от Яхвы вот это вот свое право возвышения. Первая его супруга Лилит как раз настаивала на абсолютнейшем равноправии, на что Адам не согласился. Лилит сказал, ну, если ты не согласен, значит мы с тобой вместе не можем быть, потому что я, моя женская часть, мой женский архетип не может сносить подавление. И соответственно Яуд пришлось ему срочно творить несколько более что-то такое упрощенное, да, которое, которое признавала. Соответственно дети, которые у них родились, ну историю мы все знаем, сразу же пошли с искажением. Да. А, вот. Чтобы не было соскажением, все должно быть естественно. И огонь землей в вас точно так же должно быть естественным. Если вы не добьетесь этого равновесия в конечном итоге, то ваша Воздух и ваша вода будет требовать абсолютного вмешательства. То есть наличие вот этих вот всех кругов в вашем сознании жестко структурировано. Но если вы добьетесь этого равновесия, если у вас получится признать равенство Лилиты и Адамы в своей собственной отдельно взятой голове, то тогда вы получите право и свободу заполнять первоосновы своего сознания так, как вам хочется, так, как вам нужно, а не так, как велено по алгоритмике для того, чтобы сдержать изменить вот этот вот изначально сделанный перекос поэтому если у кого-то что-то на сегодняшний момент по земле и по огню недоработано помните это важно потому что упустите этот момент как когда-то яхла потом вся система пойдет на перекосяк не повторяем не. уже ошибок. Но смотрите как интересно да огонь в нашем психофизическом мире он проявляет сам фактор перемен да, не направление перемен, а только сам вот этот вот импульс, импульс перемен. Но могут ли быть перемены не бездумные, могут ли перемены не согласовываться с окружающей реальностью? Нет. Да? Огонь, не уравновешивающий себя с Землей, огонь не учитывающий мнение Земли, то есть мнение Матери становится вот тем самым безумным народовольческим движением, которое только приводит только к крови и смерти, а никакому созиданию он не приводит. И вот очень важно было вот это вот ощутить только в огне, это бездумная экспансия себя в мир, абсолютно бездумная, подумать не успеваешь, только вот эта вот жажда, жажда движения, жажда внедрения. А Земля это наоборот абсолютная инертность и не движимость, то есть нежелание каких-либо перемен в принципе. Вот это очень важно было прочувствовать да? На найти ту золотую середину между ними да. и Сдержать огонь может только земля. Если земля проявлена, она вот возьмет только огня сколько нужно. Вот столько, сколько нужно, не больше, потому что больше это уже будет сожжение, а меньше не будет оплодотворения. Получилось? Пора чувствовать вот этот вот динамический баланс. Да? Мы еще будем с этим работать, да, но будем уже работать как бы в прикладном смысле, когда дойдем до сочетания огонь и Земля на уровне будхиального тела, но там мы уже будем играться, что называется, вот этим вот реостатом. Да? А здесь вот важно уловить. Наличие того и другого каждое равно имеет право. Как только начинает что-то преобразовать, начинается перекос. Не надо. Я не могу сказать, что результат прямо полностью. Там как-то на результат Где там? на огне, да, да, там важен процесс, результат а, не важен, а да. Мегал, галачки, да, да, там важен процесс. И это очень важное качество сознания, например, когда тебе надо ускориться, когда тебе надо сделать какие-то дела, когда тебе надо повлиять на собственную жизнь, по крайней мере вывести ее из состояния инертности. А Земля, да, Земля фиксируется на результате, она говорит не важно что, не важно как, не важно зачем, главное результат. Просто не забывайте отслеживать эффекты, если вы изменили что-то внутри самого себя, тем более в первичном сочетании, совершенно первичном сочетании, оно обязано каким-то образом как отразиться в реальном мире, обязано. Не может что-то не отразилось, только от нашей внимательности зависит, видим мы это или нет. Да, ну вот складываете пазлики, да, складываете, да, да, да, да, да. вы же живете жизнь, да, живую жизнь, реальную жизнь. Да, и она не складывается сама по себе. Она складывается как раз вот из, из, из таких включений, из таких проявлений. Но у меня сейчас не бывает дня, чтобы не было какого-то изменения. Так. То есть каждый день у меня вот что-то. Я сейчас уже не понимаю, где у меня руны. Это, а, а, а это, выходит, это день, правильно и не и надо. Мне да. сейчас трудно это разделить. Ну вот вы получили, наверное, все таблицу сочетания стихий и рун. Она сделана специально для вас, как изучающих одновременно и то, и другое. Вы сверяйтесь с этой таблицей, потому что вам, вам очень здорово это пригодится и даст некие понимания, особенно в дальней, дальнейшее прохождение рун, дальнейшее включение стихии, будет давать вам понимание, как оно все сочетается. Вот найдите там сочетание огонь-земля. Да, в равновесности угу. да, и посмотрите, что это дает, а потом найдите неравновесное сочетание, и, если эти руны знакомы, найдите, что это дает. Это еще одно отражение, еще одно отображение. Да? Равновесное сочетание это Турисас руны, да? да. а решимость, действия, но вопрос не бездумное, абсолютно не бездумное, совершенно не бездумное действие. Ну, поэтому здесь Сравнивайте, видите, аналогии вам так легче будет понять то, что сейчас происходит. Все в этом мире есть сочетание стихий. Я пристаю к вам исключительно для того, чтобы вы это увидели. Если вы найдете аналогии в себе, в окружающем мире процессах, которые происходят с вами, медитативных, реальных, увидите, как это проявляется, вам гораздо проще будет учиться дальше. Потому что тогда учеба будет хорошо, когда понимаешь, что ты делаешь. Вспомните школу, да? математика, сидишь, думаешь, господи, цифрики какие-то, формулы какие-то, интегралы, дифференциалы, дурь, чушь, вообще ничего не ясно. Пока не понимаешь, как это можно приложить на практике, когда видишь прикладной материал, и сразу становится понятно, что это такое, с чем едят, на что намазывают. На ну, самом деле, как я иногда, вот, ну, по ходу своей деятельности, да, вот, у меня иногда бывает, я начинаю применять уже например, изначально, угу. да, когда вот, я вижу конкретную ситуацию. Да. Я, я пускаю воду, ага. и они все начинают успокаиваться. Да. И потом другие там говорят, надо же как все хотели поссориться, и вдруг все успокоятся. Ну, вот будет это и чудесно. Страчно. Да, движения вперед, вперед не, будет, да. не будет, но зато не будет и ссоры, очень вы хорошо, вы да. да. Молодец, <связь> хорошо. Вот прикладной момент на самом деле. Пусть просто, пусть пока на бытовом уровне, но надо же с чего-то начинать. И главное увидеть результаты. И когда видишь результат, ничего более силей Я провожу землю, но они как-то у меня, видимо, не. Все-таки неуравновешенно. Потому что земля, она проводится, а потом я провожу угу. огонь, и у меня начинается аж до судорог. Угу. У меня начинаются просто судороги, меня начинают колотить вот так. Я не знаю, что делать. После... Умолять огонь огня слишком много для вашей земли. <связывая> слишком много. Умолять огонь. Равновесием, состоянием равновесия. Земля регулирует, земля должна сама определить, сколько ей нужно огня для сегодняшнего момента деяния. Почему огонь не хочет с землей Вот, их надо дочищать, их надо договаривать, да, дочищать. Дочищать огонь, прежде всего, потому что земля-то огонь примет. Вопрос, да, огонь не хочет меры которая ему диктует Земля, поэтому ему надо, его надо и вычищать. Мера определяет Земля, и ни, ни в коем случае нельзя в вашем случае, особенно в женском случае нельзя давать возможности Огню самому руководить, контролировать Землю, диктовать ей условия, иначе будет плохо, иначе будет перекос, иначе будет Каин и авель, да. Да, чистить чистку делать по огню. Нет, не чиститься огнем, а чистку астральную чистку по огню. Да, обязательно надо ее доделать. Угу. Иногда надо на какую-то стихию потратить больше времени, чем на все предыдущие. А Чтобы... Или это, пройдёт, или он как бы это... это это говорит о том, что надо вычищать. То есть судорога идет идет физическая реакция. Значит, надо вычищать в любом случае, да, только правильно чиститься с движением, с дыханием. Возможно, лечь в воду, чиститься там. То есть вот до этого, да, тогда будет спазмы мышечные снимать. То есть когда-то с огнем была. История да? когда-то с огнем у вас в ваших прошлых жизнях была история настолько сильная, что вы раз и навсегда безоговорочно приняли его власть над собой. Надо исправлять ситуацию. А эта чувствительность она останется, она будет просто она будет контролируема и, главное, понятна. То есть она не будет вызывать болевых ощущений вот тех самых спазмов вот этих вот нуминозных, знаете, как вот, там, пифия впадает в транс, да, и начинает вот, вот, о чем я говорила вам на прошлом занятии. Она же себя не контролирует, потому что слишком много огня. Огня больше, чем может выдержать сознание, да? ну, конечно, если прямой канал Аполлонов, если прямой канал огненного бога, понятно, что не, не, не выдержит нормальное человеческое сознание, даже сознание пифии не выдержит тоже. А должно выдерживать. То есть эта информация, которая идет по огненному каналу, должна быть А понятна, Б контролируемой. А раз идет вплоть до судорог тела, это говорит о том, что тело не, не может справиться с такой нагрузкой. Нет, Значит, ну, надо да. приятное, судороги Понятно, ну, а судороги, судороги могут привести к параличу, судороги Нет. могут привести к измененным состояниям сознания, когда эти приятные ощущения перерастут, скажем так, ну, немножко не в то, что ожидается. Угу. Чистится.